Здравствуйте! Рада приветствовать вас на видео «Диалоги о технологиях». Это цикл образовательных передач для специалистов АПК от издательского дома «Сфера». Сельское хозяйство за последние 20 лет было одной из самых динамично развивающихся отраслей в России. Страна сама обеспечивает свои внутренние потребности в продовольствии и является крупным экспортером сельскохозяйственной продукции и продуктов питания. Такая ситуация сложилась во многом благодаря применению передовых технологий в сельском хозяйстве. Инновационные технологии применяют и в строительных конструкциях, сельскохозяйственных объектах, свинокомплексов, птицекомплексов, овощехранилищ и так далее. Без таких объектов бурный рост отрасли был бы невозможен. В России одним из лидеров этого направления является компания Vso «Профиль». Сегодня на студии коммерческий директор компании ВСО «Профиль» Чицовских Сергей Владимирович. Человек, который стоял у истоков применения металлокаркаса в зданиях для АПК и имеет 20-летний опыт работы в данном направлении. Он участвовал в поставке конструкций для крупных птицеводческих, животноводческих, логистических комплексов для хранения и переработки овощей и прочей сельхозпродукции. Сергей Владимирович, здравствуйте! Здравствуйте! Расскажите, пожалуйста, о вашей деятельности, какую продукцию вы изготавливаете и поставляете, и в каких направлениях работаете. Специалисты нашей компании уже много лет работают и специализируются на проектировании, на производстве и поставке конструкций на основе металлокаркасов для агропромышленного комплекса. Работаем практически во всем спектре направлений – сельскохозяйственной отрасли. Это и птицеводство, включая племенную птицу, репродукторы первого порядка, второго порядка, включая бройлерное и яичное направление, напольники и клеточники, курицу, индейку и даже цесарку конструкции для которых мы в свое время поставляли. Это и свиноводство, свинокомплексы различного масштаба и различного типа, свинокомплексы замкнутого цикла производства, свинокомплексы по отдельности, репродукторы и откормочники, разные по мощности, это свинокомплексы на 2500 свиноматок, и на 5000, и даже на 7000 свиноматок, молочное животноводство, ну, в частности, сейчас поставляем конструкции для мегафермы на 6500 голов крупного рогатого скота. Работаем по проектированию и производству овощей и фруктохранилищ. Например, поставляли конструкции на комплекс по хранению овощей свыше 100 тысяч тонн хранения. Наши зерносклады... Ну, как бы в разных вариациях на рынке уже присутствуют несколько лет. За разработку зерносклада, скажем так, под названием Smart Store, мы в свое время получили диплом на ведущей отраслевой строительной выставке в Москве металлоконструкции. И даже были приглашены в Российский зерновой союз. Хотя мы не являемся производителями зерна, где вот в основном членами являются как раз-таки этого союза крупные производители зерна. Инновационность этой разработки заключалась в том, что в зерноскладе напольного хранения размерами 24 на 60 помещалось зерна практически в два раза больше, чем в аналогичном по площади стандартным и известным всем арочнике. При этом зерносклад представлял собой фактически единое целое значит, самих конструкций и подпольной вентиляции. Конструкции несли нагрузку от давления зерна с высотой засыпки до 5 метров, что позволяло как раз-таки засыпать большие объемы зерна и позволяла обеспечивать длительное хранение зерна в таком зерноскладе благодаря эффективной рабочей принудительной вентиляции. Таким образом, получалось, что себестоимость хранения продукции зерна, да, то есть в таком зерноскладе, она практически была сопоставима с себестоимостью хранения в варочники, но при этом он был более вместительный представляла себя надежную конструкцию, рассчитанную на все климатические нагрузки, на ветер, на снег. Не секрет, что время от времени арочники под снеговой нагрузкой разрушаются, обваливаются. Таких примеров в истории было множество. Зерносклады при этом поставляем как небольшим фермерским хозяйством, так и крупным агрохолдингам, агропредприятиям. Ну, для примера, вот для компании Мираторг поставляем от 12 до 15 зерноскладов ежегодно. Уже на протяжении, ну, наверное, лет шести. В ней в свое время была принята как раз-таки программа по замене арочников, как раз после такой... Снежной зимы был ряд обрушений этих арочников, и руководство компании «Мираторг» приняло в свое время решение все арочники заменить. И вот наша компания была выбрана в качестве основного поставщика конструкции на такие зерносклады, и каждый год им поставляем по 12-15 по зерноскладов. Ну, кроме этого, проектировали и кролиководческие фермы, и утиные фермы, проектируем и производим различные комплексы по переработке. Это и мясо перерабатывающие комплексы, и комплексы по переработке отходов, по переработке даже помета, ну, различных продуктов жизнедеятельности. То, что раньше, скажем, естественным образом утилизировалось. Сейчас вот, последние тенденции, они развиваются в направлении защиты охраны окружающей среды. И, соответственно, предприятия, агропредприятия серьезно задумаются над переработкой этих продуктов жизнедеятельности животных. Соответственно, мы в этом участвовали. Ну, в общем, если говорить в целом, то с сельским хозяйством работаем давно и очень много. И как в Российской Федерации, так и в Республике Беларусь, в Казахстане много проектов осуществили, в Узбекистане, в Таджикистане. Поставляли конструкции в Грузию, в Украину, даже в Евросоюз поставляли конструкции для сельского хозяйства, а именно в Прибалтийские республики поставляли зерносклады. Вот если коротко, как-то так. Расскажите о вашем опыте, с чего все начиналось. Почему именно металлоконструкции, а не другие строительные материалы? Если вспомнить из истории, то всего каких-то 20-25 лет назад наша страна не обеспечивала, и не производила достаточное количество даже самых базовых продуктов питания. Овощи, фрукты, мясо и даже зерно закупались за границей в больших, даже я бы сказал, в огромных количествах. По этой причине в начале 2000-х годов наше государство заботилось продовольственной безопасностью и разработало и приняло целый ряд программ, так называемых национальных проектов, одним из которых был проект под названием развития агропромышленного комплекса. Приблизительно в это же время, в этих же двухтысячных х годах, я и мои коллеги участвовал в разработке серии типовых решений металлоконструкции на основе так называемого ЛСТК. Это легкие стальные конструкции. Технология ЛСТК позволяла за короткое время, за короткие сроки выпускать достаточно большое количество конструкций, что было очень востребовано в реализации крупных сельскохозяйственных проектов и в масштабных стройках. Основой конструкции ЛСТК является холодногнутый стальной оцинкованный профиль, фактически сталь, покрытая горячим цинком что обеспечивает высокую защиту от коррозии, качество, которое очень востребовано в сельском хозяйстве, поскольку сельское хозяйство всегда сопряжено с агрессивной средой. Плюс к тому же конструкции часто подвергаются санитарной обработке, что в свою очередь тоже является агрессивной средой. Кроме этого, конструкции реализованы все на болтовых соединениях. В итоге исключены сварочные и мокрые работы на строительной площадке, что отражается на соответственно, сроках стройки. Легкий вес конструкции исключает применение какой-то тяжелой строительной техники и возведение мощных фундаментов, что опять же экономит средства. Таким образом, получается, вот все эти качества оказались как нельзя. Кстати, были востребованы в реализации крупных проектов и не только крупных в сельском хозяйстве в эти годы. Звезды, что называется, сошлись и в 2003 году уже были поставлены по данной технологии первые три птичника в Белгородскую область. Еще через год я уже участвовал в проектировании и поставке конструкций уже 48 птичников другому агропредприятию. Таким образом, дальше каждый год происходило наращивание объемов поставки, наращивание проектирования, наращивание различных наработанных проектных решений. И все больше и больше мы реализовали сельскохозяйственных проектов. Металлоконструкции в этом случае разного типа, хоть ЛСТК, комбинированные конструкции, черный металл, позволяют допускать большое количество разнообразия различных проектных решений. Металл долговечен, долговечнее, чем дерево. А оцинкованная сталь вообще еще и защищена дополнительно. Металл имеет гладкую поверхность, в отличие от бетонных конструкций. Соответственно, в нем не может существовать никакая бактерия, никакая инфекция. В свою очередь металл легко обрабатывается санитарными растворами. Именно по этой причине металл, а не какие-то другие строительные материалы. Все это оказалось очень востребовано, все эти качества, и в сельском хозяйстве поэтому и реализовывался большой объем. Насколько сейчас развит рынок быстровозводимых конструкций для сельского хозяйства? И чем ценен ваш опыт на этом рынке? Рынок быстровозводимых зданий, конечно, в России за 15 лет развился очень сильно. А если говорить о рынке именно производства конструкции по технологии ЛСТК, то это вообще уже рынок развился настолько, что он стал даже более развитый, чем, например, в западных странах с развитой экономикой. То есть ко мне реально в свое время обращались специалисты иностранных компаний с вопросом, как нам это удалось. Да, потому что, по сути дела, рынок, быстро зданий рынок зданий на основе технологии ЛСТК превратился в большую ну как бы полноценную отрасль народного хозяйства страны при этом даже сейчас у многих производителей такого рода конструкций присутствует упрощенное понимание о конструкциях для сельского хозяйства Приведу пример из жизни. Как-то в 2000-х годах я участвовал в переговорах по строительству птицекомплекса, там, по определенной западной технологии. И на переговорах, в переговорах принимала участие организация, которая до этого имела очень большой опыт проектирования и строительства шахт. И они пришли на переговоры с, ну, с таким, прям вот, что называется, авторитетом, что что вам там ваши сараи, грубо говоря, да, там птичники. Вот мы шахты под землей, там все такое. И ну, как бы у них достаточно чувствовался такой вот подход, опломб, я бы даже сказал. Но когда пошло обсуждение на переговорах технологии, всех нюансов строительства и так далее, они очень быстро поняли, что э, это очень сложный технический, технологический объект. Очень много всяких нюансов, которые надо учесть. Э, весь оплом сошел на нет. Они стали очень внимательно слушать, что и как нужно делать, реализовывать и так далее. Э, ну, если еще на примере говорить, да, то, наверное, лучше всего подойдет, комплекс опять же птичников которые мы реализовывали в прошлом году и очередной сейчас находится в стадии реализации это птичник размерами 30 на 111 метров в птичник таких размеров помещается птицы курицы 220 тысяч голов птицы ну, для примера вам могу привести для сравнения, что вот более-менее традиционный напольник, то есть птичник напольного содержания, размерами 18 там, или 15 на 120 помещается 25, максимум 30 тысяч голов. То есть по этой технологии в этом проекте размерами всего лишь менее чем в два раза больших вмещает в себя э, птицы ровно в восемь, а то и в девять раз. То есть представляете, как, что называется, интенсивно там проходят все технологические процессы. Это клеточная технология, это очень много всяких нюансов, специфики. Мы разрабатывали... Конструкции для такого птичника совместно и с заказчиком, и с поставщиками технологии, и с проектировщиками учитывали все нюансы. В итоге птичник, по сути дела, конструкция металлокаркаса птичника представляет собой единое целое с технологическим оборудованием. Потому что если в упомянутый напольник установить такое оборудование, то оно просто не будет работать. В этом птичнике учтены кучу дополнительных элементов, дополнительных подконструкций. Это и различные системы ветрозащиты, системы подготовки и охлаждения воздуха, различные механизированные и автоматизированные системы открывания-закрывания клапанов. Ну, в общем, птичник напичкан всяким оборудованием настолько, что... Без учета размещения этого оборудования, нагрузок от этого оборудования на сами конструкции реализовать проект невозможно. Дополнительно в этот птичник входили под конструкции различных операторских, доп. от, скажем так, линии выборки птицы и систем помета удаления. Ну, то есть это птичник, представляющий собой высокотехнологичный объект, который реализовать вот так вот, что называется, просто налетом невозможно. Именно поэтому наш опыт, наши знания, которые мы вырабатывали на протяжении уже не одного десятилетия, так востребованы. Мы реализуем проекты и в птицеводстве, и в животноводстве, и крупные проекты, и средние, и мелкие. То есть наш опыт взаимодействия с проектными организациями, институтами, с поставщиками технологий, с которыми мы ну, как бы работали очень много, и с самыми разными европейскими поставщиками и отечественными поставщиками. То есть мы уже за эти годы получили сами понимание такое, что, наверное, могли бы уже сами выращивать птицу, и не только птицу, а и заниматься молочным животноводством, выращивать свинину и так далее, и так далее. То есть, потому что без понимания, без знания технологии, которая применяется в твоих зданиях, в твоих конструкциях, невозможно предложить оптимальное решение. То есть, упомянутый птичник, по сути дела, что дает? Он дает, во-первых, снижение себестоимости на единицу продукции. Да, то есть... Грубо говоря, килограмм мяса, произведенный в таком птичнике, будет обходиться дешевле производителю. Чем больше птицы в птичнике, тем, соответственно, больше выход продукции. Да, то есть на приблизительно том же объеме конструкции. Экономится площадь. Да, то есть ну, представьте себе, что вместо такого птичника пришлось бы строить 8 напольников, это, по сути дела, вместо одного птичника необходимо было бы построить целый птицеводческий комплекс. Это экономия, соответственно, ресурсов, это экономия на строительстве, да, то есть при возведении зданий. Это, в конце концов, то, что сейчас все обращают внимание. И дальше это будет все более востребовано. Снижение нагрузки на экологию, на окружающую среду. Вот все это да, то есть мы учитываем, стараемся найти самое оптимальное решение. И поэтому наш опыт востребован. Мы регулярно реализуем и одновременно реализуем по нескольку проектов. Почему заказчики доверяют именно вам реализацию крупных проектов? Сказывается ли конкуренция на вашей деятельности? Конкуренция в нашей отрасли, конечно, сейчас очень высокая. Да, то есть и участвуя там регулярно в тендерах, Ну, практически количество участников часто там достигает уже даже не одного десятка да, то есть компаний, с которыми приходится конкурировать. Но почему мы, скажем так, уверенно чувствуем себя на этом рынке? В первую очередь, конечно, благодаря большому опыту реализации самых разных сельскохозяйственных проектов. В составе нашего предприятия, а мы являемся, в первую очередь, производственной компанией, тем не менее в составе нашего предприятия есть свой проектный отдел. Как правило, это специалисты с очень большим, практически там у большинства 20-летним, опытом проектирования такого рода объектов, да, то есть сельскохозяйственных объектов. Соответственно, участвуя в каком-то проекте, наши специалисты, наши конструктора уже на стадии проектирования активно взаимодействуют и с заказчиком, с его технологами, со строителями, и с поставщиками оборудования на тот или иной объект. Прорабатывая все детали, все нюансы сопряжения конструкций с технологическим оборудованием, мы, участвуя в том или ином проекте, стараемся понять все нюансы, все условия работы наших конструкций в сочетании с работой технологического оборудования. С поставщиками технологий мы практически работали ну, с... Большим количеством ведущих брендов. Это и компании Big Dutchman, VDL, «Хартман» и многие-многие другие и поставщики, европейские, как правило, поставщики технологий, со всеми мы реализовывали в той или иной э, сфере проекты сельскохозяйственные, в птицеводстве, и, и свиноводстве. Ну, в молочном животноводстве, соответственно, это Наиболее распространенное значит, оборудование компании «Деловаль». Кроме этого, известна компания «Геовестфалия». Ну и так далее. Можно перечислять очень много различных компаний в самых разных направлениях сельского хозяйства и в и в Но как бы вот везде мы очень серьезно и тщательно подходим к разработке конструктивных наших решений с учетом всех требований технологии. Кроме того, что мы, скажем так, вот тщательно и изучаем вопрос и, и готовимся к проектированию, мы и в производстве уже добились определенных высоких, скажем так, показателей и способны за короткие сроки выдавать большие объемы конструкций для крупных сельскохозяйственных проектов. Приведу, скажем так, перечень, да, то есть то, что у нас на производстве сейчас есть. Это в первую очередь, конечно, 5 автоматизированных линий по производству вот как раз таки холодногнутого оцинкованного стального профиля. Каждая линия, она способна выдавать большой объем конструкции в единицу времени. вообще производства холодногнутого профиля, оно э, тем как бы и э, хорошо, и э, получило такое развитие в нашей стране, что скорость, например, погонного метра конструкции по такой технологии, ну, практически на порядок выше э, скорости производства конструкции, например, там, сварной балки, черно-металлической конструкции. Я уж не говорю про другие варианты строительства. Поэтому вот пять автоматизированных линий нам обеспечивают возможность участия в крупных проектах, причем одновременно у нас может находиться в производстве несколько крупных проектов сельскохозяйственных. Ну, даже сейчас мы реализуем проект в птицеводстве, заканчиваем уже Поставку одного комплекса. При этом начали уже поставку, опять же, для птицеводства, но конструкций репродуктора второго порядка. При этом параллельно занимаемся проектированием и отгрузкой зданий для крупной молочной фермы. Ну и кроме этого мы занимаемся кучей других небольших проектов, и не только в сельском хозяйстве, это и промышленные объекты, и, и склады, и производство, и э, торговые здания, и прочее, прочее. Поэтому, как бы, вот пять автоматизированных линий нам это все обеспечивает. Ну, кроме самих линий, у нас э, на производстве э, установлены и две линии плазменной резки металла два промышленных лазера, сварочные роботы, ну и прочее дополнительное оборудование, которое позволяет нам выдавать большие объемы конструкции в короткие сроки. Вот ту самую упомянутую птицефабрику с 48 корпусами в прошлом году мы реализовали буквально, что называется, за половиной, за четыре месяца. Это очень быстрые сроки. Вот по этой причине мы... В принципе, уверенно смотрим в завтрашний день. Мы постоянно проектируем и производим продукцию. Мы участвуем в сельскохозяйственных проектах самых разных. Мы разрабатываем новые какие-то решения. Смотрим, скажем так, за всеми инновациями, за всеми новыми техническими решениями, которые можно применить. И стараемся быть, что называется, конкурентоспособными. Какие перспективы развития строительных технологий для сельского хозяйства? И что ждать рынку АПК в ближайшем будущем? Перспективы, конечно, можно описать, скажем так, в нескольких направлениях. Да? Ну, Во-первых, основное, что уже сейчас происходит, о чем я буквально вот только что рассказывал, и, и то, что будет усиливаться, это все более глубокий инжиниринг строительных конструкций. Да, то есть привязывание конструкции к конкретным условиям, конкретным технологиям, к конкретным требованиям. Да, то есть это все более такой индивидуальный будет продукт. Если раньше мы когда-то конструкции э, разрабатывали, вот упомянутые мной там, типовые решения, да, то есть э, что называется на все случаи жизни, сейчас это уже, да уже даже много лет, это не никакие нетиповые решения, это скорее такие мелкосерийные решения. да, То есть, А в будущем это вообще будут практически индивидуальные решения, учитывающие прям непосредственно конкретные требования конкретного места, конкретного объекта. Проработанный глубокий инжиниринг. Да? То есть когда, по сути дела, строительные конструкции будут полностью единым целым с технологическим оборудованием, когда весь объект в целом будет ну, практически автономен, меньше зависеть от каких-то условий окружающей среды, да, постоянно меняющихся, то есть с меньшим влиянием на экологию. То есть вот тренд такой, то есть это все видно, мы в этом участвуем. Конечно, возможно, это не самое ближайшее будущее, но в этом направлении технологии будут развиваться. Второе, пожалуй, что хочется отметить, это, конечно, применение новых материалов. Вот та самая оцинкованная сталь, которую я упомянул несколько раз, это, конечно, хороший материал. Да? То есть да, сталь защищена цинком от коррозии при хорошем качестве такой стали. При высоком содержании цинка мы работаем исключительно с первым классом цинкового покрытия. Это обеспечивает долговечность конструкции, ну, скажем так, на весь срок эксплуатации объекта. Но мы с нетерпением ждем появления новых материалов, а именно наши металлурги сейчас уже заявили об этом и активно работают, например, над покрытием стали так называемым алюмоцинком. То есть, когда это уже не просто цинк, но это сплав, это смесь алюминия и цинка и, и возможно, еще каких-то дополнительных элементов, появляются дополнительные э, полезные свойства материала. То есть, мало того, что конструкция защищена вот такой вот протекторной защитой. Цинк не дает окисляться железу и ржаветь конструкции до тех пор, пока он сам не истратится. Так еще и алюминий, окисляясь на воздухе, образует твердую пленку. То есть окисел алюминия это достаточно твердое, прочное вещество, химический элемент. Соответственно, образовывает самую прочную пленку, такой элемент, как алюминий, уже не дает так быстро тратиться цинку. И сопоставимые по долговечности конструкции с цинковым покрытием и с алюмоцинком, это совершенно разные по количеству этого покрытия э, насчет конструкции. То есть на конструкции толщина такого покрытия может быть меньше при той же самой защите от коррозии. А это означает, опять же, экономию ресурсов, экономию материалов, потому что и алюминий, цинк, сейчас при нынешних ценах на металлы это все очень немаленькие деньги. Плюс более тонкое покрытие обеспечивает, скажем, удобство в механической обработке такого металла. То есть, если вот необходимо гнуть такой металл, то при гибке чисто цинковое покрытие, да если еще и будет оно большой толщины, оно может нарушаться. В случае алюмоцинка толщина будет меньше, и, соответственно, сохранность покрытия будет достигаться больше. Мы регулярно взаимодействуем с со специалистами металлургических комбинатов. Надо отметить, что за последние десятилетия они очень серьезно расширили номенклатуру и изделий, и стали самой. Того, что еще 15 лет назад не было, и даже приходилось иногда закупать за границей определенные стали. Сейчас это все наша родная отечественная промышленность, металлургия. Значит, обеспечивает наш, нас в полном объеме. Мы взаимодействуем с металлургами буквально на ежемесячной основе. Вот ждем, в первую очередь, как раз от Новолипецкого металлургического комбината известий о первой партии стали с алюмоцинковым покрытием. ну Кроме этого, и с Северстали взаимодействуем. Уже даже участвовали в проработке решений из так называемой атмосферостойкой стали это когда уже не покрытие а в сам металл э, добавляются определенные химические элементы и сама сталь с одной стороны она да то есть э, ржавеет окисляется но эта ржавчина тоже обладает большей прочностью чем обычная ржавчина да то есть у Обычная ржавчина, ну, то есть э, окись железа, да, то есть это рыхлый материал, вещество. Поэтому-то и к тому же она впитывает влагу, и поэтому, соответственно, э, если конструкция начала ржаветь, э, то в этом месте дальше ржавчина очень быстро разрастается и вплоть до сквозной коррозии. Э, вот в случае такой атмосферостойкой стали это ржавчина, свойства вот, это вот этой пленки и ржавчины, они меняются, она становится прочной. Поэтому вот применение новых материалов, новых марок стали и по покрытиям, и по составу, и по прочности, это все нам дает и открывает новые перспективы применения наших конструктивных решений в сельском хозяйстве. Там, где мы раньше и сегодня не могли применять какие-то вот такие наши традиционные решения. Ну, например, там в условиях какой-нибудь сильной агрессивной среды. С появлением таких материалов мы же уже это сможем сделать. Сергей Владимирович, спасибо вам большое за интересную беседу. И вам спасибо. Подписывайтесь на наш канал и канал компании ВСО «Профиль». Задавайте свои вопросы в комментариях. И до встречи в следующих выпусках.